Два ножовщина между командой Закат, Скват и Стак, Никизиар, карта Тускан, ребята режутся не за карту, а сразу за сторону, так как э, баталья будет проходить именно на Тусьче, на Тусьче сейчас, ребятки, определят, кто сильнее, очень интересное решение, кстати, в ножевом раунде отправиться э, через каналки к своим соперникам в Большой Квадрат, ну, как бы, почему нет? Составы. Стак uh, Никизяр это Стронгер, Спаркс, Никизяр, Мора и Никера. Закат Сквад – это Снекин, Баттерфлай. Uh, да, мой перфектный англиш, вы уж не надеетесь на то, что я буду все читать очень чисто. Каждами, сопляк Зорт и Пи. И от смена сторон, дорогие друзья. Ножи у нас остались за командой Стак Никизяр. Они, по всей видимости, принимают решение начать играть именно в оборонительной стороне. Хотя как-то интересно. Стак Никизяр-то хоть ножи и выиграли, но никуда переходить не стали вообще-то. <с> <с> Я не, не знаю, зачем закат-скват так спешно куда-то начали убегать. Ну и в целом, наверное, правильно, что Стак Никизяр никуда не будут переходить. Короче, ладно, это уже вопрос ребятам. Ты лучший комментатор, респект. Тилоев Арифчон, приветствую вас. Да-да-да, еще раз приветствую вас и весь Таджикистан в вашем лице. Огромное спасибо вам. Приветствую всех из Самарканды. Александру большой лайк и удачи в комен... комментарии, А, наверное, в комментировании, грубо говоря, да? А, счастливчик, спасибочки вам большущие. Так, ну а у нас рестарты на лайв пошли. Стак Никезяр начинает в атаке. Закат, сквад обороняются. Удачи командам, зрителям приятного просмотра. Команды представляют э -э Россию, Российскую Федерацию. Ну а, собственно говоря... Это все, что нужно знать вам На данный момент Итак Пошли ребятки в малый квадрат Это я, естественно, простак не кизяр, Потому что они у нас атакуют И сопляк Зорот Успеть бы его только намотать Вот он, сопляк Зорот Поучаствовал визуально в контакте со своими соперниками Перестрелки не получилось Но как минимум сбор информации по зигзагу Есть и достаточно подробный да, перестрелка вот как раз она и появляется Спаркс минус сопляк зорок Тут же заход на точку Б И уже гибнет еще один игрок обороны Это Баттерфляй, но при этом Пи умудряется сделать парный размен Забрав двух оппонентов Ситуация равная 3 в 3 Но бомба правда поставлена Каждами Пи по еще одному минусу Никизиар последний его вырубает тот самый Пи И счет на табло 1-0 Повели сквад в этой встрече. Плохого в этом, в целом-то, как бы, конечно же, ничего нет. Что есть, то есть. То есть. Но для стак Никизиар, разумеется, это, конечно, негативный момент, потому что все-таки а, проиграть пистолетку это всегда плохо. Проиграть пистолетку в атаке на тускане это еще хуже. Но надо справедливости ради заметить, что такое происходит довольно часто. И как бы здесь, опять-таки, ничего такого не было. Вау! Для поддержки канала. Лучше, от Дэди. <смех> Опять эти неправильные переводы от этого робота. Деди, огромное вам мерси, кланяюсь э, вот до самого самого не могу, до самого пола кланяюсь, бьюсь челом. Огромное вам спасибо и теплые, теплые, притеплые слова за ваш тонат Огромное еще раз спасибо. Я просто вот. Всегда очень-очень сильно радуюсь этому, как вы видите. У меня даже до да, речь толком как бы немного пропадает. Я <смех> забываю, как нормально нужно разговаривать. Что говорит, опять же, о моей искренности Никизяр. В дымах доходит Снекина и убивает его хед-шотом. Черт возьми, какая жесткая игра от Никизиара от капитана команды. В спине появляется баттерфляй. Вот это пропустили. это поджим от игроков обороны. Ай-яй-яй, никизиярцы. Даблкил от Моры. Он остается, кстати говоря, один против Каждами и Сопляка Зорода. Но Сопляк Зород вместе с Каждами разыгрывали позицию, собственно, один с Котов. Другой с Перемычки. И ну, тут было очень сложно выживать, честно говоря, конечно. Но выжить удалось. Все-таки удалось. Правда, игрокам обороны, да. Стак Никизер, к сожалению, этот раунд проигрывает. И, между прочим, Закат Скват имеет очень неплохой шанс войти частично в историю, да? Почему э -э я так говорю? Потому что был момент, что стак Никизиарда на моем канале, по-моему, еще ни разу э -э не проигрывали ни одного своего матча и ну вот, собственно, как результат, да, как результат, э ну, хорошая, хорошая, хорошая хорошее... Хороший, простите, дорогие друзья Это все еще от доната от Дэдди Отойти не могу а, Вот, хороший шанс э, Начать их луз-стрик для закат Вот и хороший шанс, так сказать, камбэкнуться Но все это будет очень непросто В любом случае, я не думаю, что этот матч пройдет как-то налегке 4 в 3, оборона в перевесе Баттерфляй сопляк опляк По еще одному минусу Мора остается последний И под точкой Б Сидит последний выживший игрок атаки. Нужно сделать огромную работу, которую на данный момент, к сожалению, не сумели сделать все тиммейты Моры. И сам Мор, кстати, эту работу тоже проделать, увы, не сумел. 4-0. Вот так закат-скват. Лихо довольно-таки начинают этот шоу-матч. Константин, скорее всего, ликует. Потому что Константин, как известно, болеет за закат сквад что было в прошлых стримах? А, конкретно, какая тема вас интересует? То есть, тематика стримов? Какие стримы были прошлые? Или что там сейчас? А, и, или что вообще было интересно? Стронгер один минус. Сдегла, Баттерфляй и Пи умудряются сделать два минуса. Спаркс подрезает Снекина, и у нас равная ситуация. Наконец-то есть... Возможность зацепиться За сложившиеся обстоятельства Для коллектива стак Никизяр Но там уже Каждами со снайперской винтовкой Сбривает Спаркса Видит еще одного соперника В него попасть не удается Мора забирает Баттерфляй Но Каждами, конечно, дает разменный минус Никиеро Никиеро Тот самый Никиерыч, конечно же Какой хэдшот Минус Каждами Один на один спи Оуу 23 хп 23 хп против 74, 11 хп против 74, дорогие друзья, ну и тут Никера, конечно, соперника своего добивает, и счет становится 4-1. Что было, например, интересного? А, да много чего было интересного, так всего и не упомнишь, на самом деле. Ну, преимущественно 90% стримов, -то, которые ты пропустил, были по CS 1.6, были очень интересные игровые моменты в целом. Были клатчи, были не клатчи были досадные оплошности. О, кашдами! Чё вообще происходит? Врывается на ноге в малый квадрат, делает даблкил на дегле. Ситуация 5 в 3 на ровном, абсолютно на ровном месте, дорогие мои друзья. Это какой-то просто пипец. Я не знаю, что даже сюда добавить-то можно. Перестрелка с котами. Снэкин, короче, молодец вообще. Он единственный, кто из команды Закат Скват постоянно бегает, отдается на коты. Его вот, видимо, жизнь ничему не учит. И он просто из раунда в раунд. Из раунда в раунд делает одно и то же. И просто постоянно ловит там люлей. Вот, как вы видите, его бездыханный трупик. А точнее, половинка его бездыханного трупика теперь лежит на этой позиции. Как памятник нерукотворный, черт возьми. Для соперников, что не забывайте Нас всегда поджимают Ну, отличная игра от Пи подрезает сразу двух соперников На перетяжке Сопляк Зорота каждами остаются вдвоем против моры Мура, Твою уж налево! Господи, какой же в этом раунде Малый квадрат оказался результативным Как для одной команды, так и для другой 4-2 Просто что сначала туда Каждами влетает с двумя хедшотами В конце раунда туда Мора Влетает это просто какой-то кошмар Это просто вообще что происходит Не понимаю Не понимаю от слова вообще а, Мора, минус каждамы Сквад Симпсон, я смотрю, вы обладаете очень длинным языком, да? Я могу вам подсказать, куда вам следует его засунуть С такими высказываниями Я думаю, вы understand me, да? В противном случае я могу с вами разговаривать на языке, который вы, наверное, будете понимать больше. Так что фильтруйте речь, пожалуйста. А, никизяр минус Баттерфляй, и Стронгер минус Снекен. Ну и, в общем-то, все. Точка а с этим моментом падает. И... А, короче, да, все замечательно. В целом получается у команды. Я имею в виду у команды Стак Никизяр, разумеется. Открытие точки без и по результату выбивания никакого не будет. Потому что выбивать здесь банально не с чем. И банально выбивать здесь нечего. 85 хп у пи, Ну, его позиция, разумеется, это мидл И, разумеется, это позиция. На ногах убегаем как можно дальше куда угодно. Куку ножек на ФК играют. Куку жопка кота. Привет. К нет, играют на КВ-миксе. А тем временем счет становится 4-3. Достаточно уверенно стакники Зиар начинают набирать обороты, если можно так выразиться. да. Это первая карта. Ревчон – это единственная карта. Сегодня, к сожалению, у нас на обзоре только один матч. Несколько матчей мы даже с вами сегодня увидеть не сумеем. Саша, блин, пора бежать. Всего самого светлого тебе и всем, кто тебя смотрит. Меня пока зовет 2-3 матча, думаю, возьму «Хард плюс». Респектую. Харт плюс. Буковка хорошая. Удачи вам на катках. Никизяра Никера по минусу. И игра на паузе. Какого рожда она, простите, на паузе? Я без понятия. Но пауза значит пауза. Окей. Ждем. А, кстати, да, там у нас дли длинный язычок был у одного чепушила, короче, да. Надо ему там вот написал, он мне, короче, дура. Так вот, товарищ, я впервые, наверное, на записи это скажу, но дура это та, которая воспитала такого имбецила, как ты. Который приходит и незнакомому человеку, а, пытается какие-то, так сказать, наставления давать. Вот сходи, пожалуйста, к этой дуре, которая из тебя нормального человека воспитать не сумела и объясни ей, короче... Что все потеряно? Все потеряно, ты вырастила биомусор. Извини, пожалуйста. Так что вот, это на будущее. Когда вы приходите к незнакомым, бывает и такое, да. Можно нормально так потом говниш обтекать. Да еще и при этом на записи. Которую никуда не деть. У кого тоже у ноута процессор сгорел, плюс чат. Гейм овер. Я очень сильно сопереживаю вам, конечно. Эта новость плохая. Лично я сго... э, сжигал единожды. На компьютере На одном из своих старых предыдущих компьютеров Процессор Неприятный момент, да <звы> О, неожиданно у нас возвращается а игра как резко отжимает с пауза. Пи минус Никер, Никезяр минус Снекен и пи. Ответка по Стронгеру, но остается один в три. Ситуация мертвая какой. Неоправданно широкий стрейф, в результате которого, конечно, с разменом игрок обороны погибает. И счет становится 4 4 На каком цел играешь? А, на каком прицеле? На каком прицеле играешь? Нормальный, большой или какой? Ну Я всегда играл обычно на большом. Так, 5 калашей. Многоуважаемые вы мои друзья. У команды стакники зяр. Счет равный 4-4. При этом, естественно, у коллектива закат-скват в результате луз-стрика, который они уже набрали. В общем... Я вообще, Константин, вот упустил момент Какого хера ты до сих пор ему бан не дал Я чувствую, ты ключик просто так, наверное, носишь Для вида, да? Вот вообще не понимаю Ты, блядь, нормальных людей банишь просто так А отбитого нахуй долбоеба Забанить не можешь, блядь Тогда давай я просто у тебя ключ заберу Раз он тебе нахуй не нужен Раз он тебе только для вида, чтобы ты нормальных банил я, кажется, уже много раз говорил, если оскорбляют меня или кого-то из модераторов, модераторы имеют право взять и въебенить бан без объяснений. 3 в три ситуация. Никизяр минус Баттерфляйс. Снова установлена бомба. Пим перестреливается на катах. При этом на меду не самая удачная перестрелка для Никизяра. Стронгер последний. 87 хп. И... С разменом, с разменом, дамы и господа, раунд теряется. 5-4 в пользу закат сквад. Вот, Константин, вот именно это и требовалось от, от тебя ранее. А чё обидно, говорит, когда тебя оскорбляют или что? Ну, если бы я когда-то переживал бы из-за того, что какая-то ебучая амеба взяла и меня оскорбила за то, что он сидит и насасывает в компьютерной игре, а я это сказал, а его это задело... Но я бы, наверное, очень сильно и давным-давно бы вообще бы расстроился и канал бы закрыл. Но по факту, по факту, пока тебя ебут в рот в игре, ты сидишь и пытаешься выписывать мне что-то в комментах. Такие дела, дружище, такая жизнь. Вот, каблан, правильно говорите, правильно. Этому долбоебу нужно было дать бан уже давно. А что случилось-то, ты бы рассказал и не наезжал бы на меня. Константин, ну ты же в чате сидишь. Я комментирую КС. Наверное, ты должен видеть, что там происходит. Вот, 5-5, дорогие друзья. Стак Никизяр сравниваются. Сравниваются по счету со своими соперниками. У нас продолжается баталия. Жаркая, жгучая. Я отходил. А ты, Константин, я заметил. Кстати, когда надо кого-то банить нормального, ты всегда отходишь. А потом, когда не надо банить, ты всегда приходишь. Это уже как-то за отмазку, по-моему, скоро перестанет сходить Четыре кала... Пять, даже пять автоматов Калашникова Устак Никизер При этом закат-скват, разумеется, без экономики Потому что, ну, там уже просто невозможно было удержать Хоть какие-то деньги на хоть какие-то девайсы Как результат, фактически диглы на руках закат-скват Ну, работают, работают Диглы всегда работают Вопрос вот как? Вопрос, сумеют ли... Понятное дело, что здесь выход на Б, ну, смотрится, наверное, самым очевидным решением, но это понимают и закат сквад при этом. Да, то есть вроде бы как их соперники идут к ним прям вот в лапы и каждами делает замечательные хедшоты с дигла, минус Спаркс, минус Стронгер. Но похоронены уже и два игрока, каждами на подобранном калаше. минус Никеро Никизер. Забирает каждая мягко 13 хп. И ПИ еще при этом сотый. 2 в 2. Ну, такой раунд. ой ой ой ой, -ой, -ой! Такой раунд надо забирать. Один в один. из с 13 хп, дорогие друзья. мы забирает Мору. Счет становится 6-5 в пользу коллектива Закат-Скват. Все замечательно и хорошо. Хорошо. И все хорошо. И все замечательно. Не обращайте внимания на дебилов, лучше КС посмотрим. Во-во-во. Вот это, кстати, тому самому дебилу, который в бану летел, чувствуешь, да, дружище? Все в чате тебя дебилом посчитали, так что все увы и аха ошибаться не могут. А, так что да, вот такие дела. Каждами даблкилл с Калаша, минус один от Снекина, Никизяр и Мора, где вообще находится совсем непонятно, под малым квадратом Мора, хорошая плюха, минус Сопляк город каждами ответный минус по море, но Никизяр, где Капитан Стак Никизяр, Капитан Стака ждет, ждет, что кто-то придет, его пропушит, а вот пропушит, пока не выходит, минус от Снекина, все-таки, все-таки это седьмой раунд для Закат Скват, ребята врываются вперед на два матчпоинта. Что такое МК? Ну, в данном контексте МК это, разумеется, М4А1С Silence девайс, который могут купить а, контртеррористы. Странный вообще вопрос, что такое МК? Вот она, МК. Стронгер, минус баттерфляй, ну, то у нас Снекин постоянно отдавался на котах. А теперь у нас в перемычку вышел бабочка, которая решила там немножко поотдаваться. Снекин в дымах находит Никера. Никера погибает. Каждами выходит на поджим котов. Уже приедет за спины через большой квадрат. И не успевает, потому что всех уже поубивали. Хотя нет, сумел забрать Мору. Я уже думал, минус Снекину достанется. Но все-таки 8-5. И победа в первой половине достается коллективу Закат-Сквад. МП-5 Илегаля для ближнего. Для дальнего калашемка АУК. Да, в принципе, правильно. <смех> а теперь у нас зеркалочка, если можно так сказать, получается. Теперь уже стакники Зяр своей экономикой распорядились не самым грамотным образом. И, как вы можете заметить, у сопляка и Пи... Uh, да и как практически у всей команды, закат-сквад-девайсы есть, чего нельзя сказать о команде. стак Никизяр, там диглы, и диглы в атаке, которые решили сыграть от халда, ну, определенно обречены на поражение. Никизяровец, uh, тот, который сам Никизяр в первую очередь остается последним, и его забирает Пи, это девятый раунд для закат-сквад, и начинается последний раунд встречи, после которого произойдет смен сторон. Да, правда, Чего вы налетели? Не душните. Не душните человека. Ну, подумаешь, не знал он, что такое эмка. Ну, все не сразу все знают. Давайте будем немножко проще. Каждомяким! Дабл килл! Отличная аркада на зигзаг, насколько я понимаю, да? Да, абсолютно верно. Минус два от стронгера. И, кстати, стронгер остается последний. Позиция абсолютно мертвая, потому что ну, с двух сторон жмут двух сторон. Сопляк Зорот погибает от рук Стронгера, и Пи делает финальный минус а, в первой половине. Счет 10-5. Абсолютнейшее боевое, крутое начало для закат-скват, чего вот нельзя сказать о команде Стак Никизяр. Их первая половина, как мне кажется, ну, с большей Долей вероятности является провальной. Но это опять-таки все будет зависеть от того, как они оборонятся будут. Если в обороне у них будет э, хорошо, то э, как бы дело другое. А если оборона у них будет такая же, как атака, тогда все потрачено. Ну, во всяком случае, на котах уже забрали сопляка Зорода. Хаешечка туда полетела весьма и весьма уверенная. Через мидл почему-то в соло решил действовать Баттерфляй чуть позже там же погибает каждамы. И Снекинс и остаются вдвоем на ваншотнули. Следом Пи тоже получил ваншот по голове. И счет 10-6. Нормалек. Что теперь у нас по ситуации? Теперь а, оказывается, что закат-скват ну, вынуждены будут провести как минимум один экономический раунд. Если не будут играть от сильного прям такого жесткого холда Пропушат какую-то точку и попробуют поставить бомбу То может быть этим одним экономическим раундом все и закончится Хотя я в это, честно сказать, не сильно верю Но тут нужно постараться, чтобы отдать точку При этом имея и диглы в руках Это сложно Это сложно себе представляется Размены определенно, конечно же, какие-то будут Потому что 5 диглов, Это все-таки 5 диглов и считаться с ними тоже нужно Но и эмпэшки... Uh, это... Ничего, на ноге. Просто на ноге убрал Стронгера, товарищ с никнеймом Пи. Следом еще врубает Никерыча. Да вы что, какие злые-то ребята у нас сегодня играют. Каждамяка минус Спаркс. Мора последний. Как я и сказал, это еще нужно постараться, чтобы отдать такой раунд. Но... Стак Никизер в этом преуспели. Раунд действительно отдали, отдали на ура. 11-6. Александр, привет. Акмаль, приветствую вас. Приятного просмотра. Напоминаю всем, кто присоединился на трансляцию. Это шоу-матч между командой Стак Никизяры и Закат Скват. И пока что у нас вторая половина. Неизвестно, будут ли допы или же все-таки Закат Скват сумеют и... Э... Как-то вот и без допов одержать победу Или стакни кизяр вообще в принципе Сейчас как ну ты допов Никаких даже близко и не будет Но все это уже, как говорится Через несколько минут мы и так с вами увидим Здесь даже не стоит пытаться догадываться Ну и опять-таки вновь присоединимшимся На трансляцию Само собой а, приятного просмотра Каждомяки минус стронгер Спаркс минус пи И это уже численный перевес Который уползает из рук коллектива Закат Скват, но благодаря стараниям Каждами, кож... господи, этот японский эти анимешные никнеймы, это полная боль. А вот благодаря его стараниям, короче, раунд заканчивается победой Закат Скват и счет в итоге 12-6. Амбициозненько играют за кат хочу сказать Но если опять же мы будем вспоминать, что частично там играют люди из команды в онлайн Команда онлайн не была, в общем-то, самой слабой командой на любительской КС э -э, 1.6 сцене Тут как бы нечему удивляться Другой вопрос, что они давненечко не играли какие-то официальные матчи И могли потерять что-то по скиллу Но мы с вами отчетливо видим, что на самом деле по скиллу потерь больших как минимум уж точно не было ну и занятие точки А сейчас определенно будет. Есть игрок в сотне, есть игрок в длинном. Также и на зелени есть. В общем, точку А оберегает даже четыре, дорогие друзья, человека. Ну, двое из них в процессе перетяжки. Поэтому фактически все-таки три. Минус от Никизяра должен поступить... Вот он, все таки каждами не успевает забежать в суть, со... ну, вернее, как, успевает забежать, да, но выжить ему там не удается. Ну, как бы, сколько бы там друг друга ребята в доме не щучили, это, к сожалению, не приведет к победе, потому что, ну, мало, мало запотеть вот так. Пи, там, смотри, уже просто тридцатку настрелял уже. Тридцать на девять. Статистика, да? Хороша, как говорится Но здесь хочу заметить За дефьюз и за взорванную бомбу Тоже начисляются фраги Поэтому там можно сказать и на взрывал Или на дефьюзил Два минуса от каждами Минус один от пи Точка рассыпается в пух и прах И выбить такое уже мне ну, Не представляется возможным Дигл и М против четверых соперников не поверю Ни за что Мора. Ну, тут самое логичное, конечно, это попытаться засейвить эмку. Неизвестно, что там с экономикой у команд. Это нужно считать, в принципе. И как, как правильно это все посчитать? Это, конечно, задача стак Никизиар, потому что нужно оценивать не только деньги, которые есть у Моры, но и деньги, которые есть у его тиммейтов, да, чтобы кто-то кого-то мог продропать. В идеале, потому что следующий раунд должен быть э, на закупе. Однозначно должен быть на закупе. Э, ибо... Отдавать пятнадцатый — это не самое правильное решение. Но все-таки иногда нужно понимать, что в некоторых ситуациях, скорее всего, придется отдать пятнадцатый и пытаться тащить до допов. Только так. Александр, это очередной турнир. Не так маль. Это игра просто обычная. Товарищеский матч, так сказать. Ну а счет 6-14 И девайс в принципе есть Да, на что-то все-таки по закупу Стаку Никезяр хватило Каждомяки Снекен по минусу Каждомяка сделает еще один фраг Вы его только попросите 3 в 2 Мора Никера Против каждомяки Сопляка и Пи Мора уже практически погиб Никера прострелил Кстати Сопляка, слушай А все-таки прострелил, молодец но практически синхронные игроки обороны погибают. Погибают с ними и шансы, и шансы, дорогие мои друзья, на победу в этом матче. Потому что объективно, ну, то, что сейчас у стака Никизяр все-таки какой-то бай будет, это будет, ну, далеко не самый качественный бай, да. То есть, там скорее всего, Армора это так, просто что-то там, о чем мы в этом раунде не слышали. Хотя Мора и Никер вполне себе могли э -э нормально как-то распорядиться своими деньгами, потому что им даже на диффуза хватило. Но с огромной долей вероятности ничего здесь не выиграть трипл килл от Баттерфляя, минус от Кэшдомяки И все, дорогие мои друзья, Мора 1 в 5 И это неиграбельная ситуация, которую просто невозможно вытащить Счет 16-6 и именно с таким счетом завершается этот матч победой команды Закат Сквад